Апостол Иоанн в третьем своем послании в четвертом стихе писал возлюбленному Гаю, что для него нет большей радости, как слышать, что дети его ходят в истине. Апостол Иоанн знал важность хождения в истине, а так называемые христиане не понимают важности хождения в истине. Они питают свой язык лестью языками пламени. Они льстят своим языком друг другу, они отправляют друг друга в ад. Их язык это гиена огненная, их язык их враг. Они своим языком льстят друг другу и отправляют друг друга в ад и сами идут туда же. Сегодня Господь послал меня к одной душе, засвидетельствовать ей о последнем шансе. Господь дал последний шанс одной душе, чтобы вырвать ее как бы из огня. Эта душа сейчас умирает, и она не идет на небо. Она в мучениях умирает и кричит, что дьявол мучает ее, и дьявол тащит ее в ад. Но приходят так называемые христиане и льстят языком своим этой душе. Они говорят, что эта душа спасена. Они говорят, что она идет на небо, несмотря ни на что. Но это ложь, это обман. Никогда праведников сатана не тащит в ад. Они не умирают в мучениях, праведники не умирают. Они переходят из этой временной жизни в жизнь вечную с пением в Духе Святом, а не с криками о том, что сатана тащит их в ад. Дорогие братья и сестры, вы должны запомнить, что никогда, никогда праведник не кричит и не плачет и не говорит, что сатана его тащит в ад. Праведник радуется в Духе Святом, поет песню Господу что он оставляет эту землю и идет домой, но никогда, никогда он не будет говорить, что сатана тащит его в ад. И если вы вдруг увидели, как душа перед смертью плачет и боится умереть, знайте, Господь хочет, чтобы вы предложили этой душе исповедоваться, чтобы вы помогли этой душе наследовать жизнь вечную чтобы вы могли принять это исповедание, чтобы эта душа покаялась, потому что Господь хочет вырвать ее как бы из огня. Не упустите этот шанс помочь этой душе, не отправляйте эту душу в ад, вы будете за это отвечать. Говорите правду, говорите истину, никогда не льстите языком своим, потому что льстивый язык это хуже гиены огненной.